Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня на ужин я приготовлю для нас с вот такие хорошие, красивые, свежие креветки. Пахнут морем! Готовится очень быстро и легко. Это один из моих самых простых и любимых рецептов. Сначала мне понадобится вот эта штучка. Это мое красное сухое вино. Очень вкусное и ароматное. Танюшенька, попробуй. Спасибо. Друзья, как сделать вкусное вино из винограда Изабелла? Ссылочка вот здесь сверху. Креветки практически уже обсохли. Из пряности я буду использовать только белый перчик и чесночок. Чесночок я порежу вот так вдоль несколько зубчиков. Жарить креветок я буду на хорошем оливковом масле. Пока сковородки прогреваются, я затрону немного белого перчика. Алена, ты сама Хочу. Ну... За креветочку. Зубчики чеснока. И я так я буду жарить буквально по полминутки, только они изменили сред, и они уже готовы. Thank <laughs> you. Только масло начинает пениться, это значит, что уже сот из креветок выходит, и это уже очень срочно нужно их снимать со сковороды. Сюда готово совсем чуть-чуть хорошей морской соли и молотый белый пери. Соли нужно совсем чуть-чуть, потому что это морепродукт, и он уже имеет свой богатый вкус и необходимую соль. Это совершенно другая креветка, чем та, которую мы обычно привыкли покупать готовую и вареную. Вкус совершенно другой. Объедение. Здесь даже самое интересное, что вот эта голова, в ней все можно брать и высасывать. Она очень вкусная. А вот вареные креветки вы так не сделаете. И самое вкусное на десерт это креветочная шейка или хвостик. Вот. Посмотрите, креветка буквально за полминуты приобрела тот необходимый цвет, который нам так нравится. Текстура у нее идеальная. Сочная. Готовая. Вот это супер! Именно благодаря тому, что креветки жарятся в оливковом масле и с чесночком, вкус получается просто супер бомбейский. Хорошо сюда подойдет и сухое белое вино, и сухое красное вино, и водочка, и хороший домашний дистиллят. Любой напиток, который приготовлен вами, своими руками, с любовью, будет сюда очень кстати. И, конечно же, хорошие, вкусные, свежие креветки. Друзья, ставьте вот такие огромные лайки, обязательно ставьте, потому что это шедевр. Если бы вы попробовали, вы сказали бы, мы вкуснее ничего не кушали. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и помните, кухня ⁇ это самое спокойное место. Класс!